Летней ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ И послал солдат немецких Против всех людей советских. Это значит против нас. Он хотел людей свободных Превратить в рабов голодных, Навсегда лишить всего, А упорных и восставших На колени не упавших Истребить до одного — нет, сказали мы фашистам, не потерпит наш народ, Чтобы русский хлеб душистый назывался словом брод. Дни бежали и недели, шел войне не первый год, Показал себя на деле богатырский наш народ. Не расскажешь даже в сказке ни словами, ни пером, Как с рогов летели каски под Москвой и под Орлом. Как на запад наступали, Бились красные бойцы, Наша армия родная, Наши братья и отцы. Как сражались партизаны, Ими родина горда, Как залечивают раны Боевые города. Не опишешь в этой были Всех боев, какие были, Немцев били, там идут, Как побили, так салют. Слава нашим генералам, Слава нашим адмиралам И солдатам рядовым, Пешим, плавающим, конным, Жарких битов закаленным, Слава павшим и живым. От души спасибо им, Не забудем тех героев, Что лежат в земле сырой, Жизнь отдав на поле боя За народ, за нас с тобой.